доброго времени таксин дорогие мои друзья и подписчики моего канала youtube с вами екатерина клопенко и сейчас я начинаю э, серию видео которые обещала выпустить э, по разбору э, скажем так интернет бизнеса ну даже скажем больше по разбору компаний да, которые дают нам возможность развиваться и строить свой собственный бизнес в интернете Итак. Давайте сегодня мы с вами поговорим о ЛТО. Что такое ЛТО? Это личный товарооборот. То есть, это какая-то определенная сумма, которую мы вносим либо ежекаталожно, либо ежемесячно, либо раз в полгода, раз в год, там, или, как бы, скажем, единожды. Да? Неважно. Но личный Товарооборот существует во всех компаниях, в любых компаниях, в любых интернет-компаниях и в любых проектах. Как он делится? Вначале давайте разберемся. Что за этот ЛТО мы с вами получаем? Итак, существуют продуктовые компании... Что это значит? Да, это компании типа Reflame, Faberlic, Marie Фаберлик, Марик, там и так далее. То есть, вот, там, где есть конкретный продукт, там, я не знаю, мыло, ручка, стул, стол, неважно, но есть конкретный продукт, который можно потрогать, да, и вот этот продукт мы должны, или продукты, мы должны периодически по маркетинг плану компании, да, приобретать, то есть продукт. Дальше инфобизнес. Инфобизнес это как раз продукт, тоже продукт, но тот продукт, который мы потрогать не можем, то есть это какая-то конкретная Информация, да, это может быть игра какая-то, это может быть деловая информация, бизнес-информация, информация там, я не знаю, о каких-то странах, там, о путешествиях. Неважно, это инфопродукт. Давайте посмотрим, что здесь нужно покупать, да, то есть когда вы приходите в информационную компанию, да, то есть вы покупаете какой-то продукт, да, вот что, неважно, причем вот, обратите внимание, в продуктовую вы в компанию пришли или в Инфо, то есть варьировать э, вот, э, в районе сколько купить можно и там и там, это сто да? то есть в Инфопродукте э, в большинстве вот в основном компании работает таким образом, то есть э, вы приходите покупаете вот этот Инфопродукт, да, и вам дается такая, как бы, скажем, квота. На месяц это может быть квота, да. На полгода вот этим продуктом вы можете пользоваться. Или, допустим, год вы можете пользоваться. Но, соответственно, чем длиннее время, да, которым вы можете пользоваться именно инфопродуктом, тем дороже он будет стоить, тем дороже будет, соответственно, вход. Что еще влияет на инфопродукт? Да, что конкретно дает вам вот, допустим, вот этот вот э, пакет информации, который вы покупаете. Здесь э, очень важно, если вы в обычной продуктовой компании, да, э, делаете свой ЛТО, и вы можете э, рекрутировать, да, бесконечное число человек свою первую линию. В инфопродукте обычно вам дают, э, вот, смотря какой пакет вы будете покупать, то есть там... В большинстве случаев пакеты. Какой пакет вы будете покупать, такое количество э, в первый уровень, э -э -э, или, допустим, такое количество вот этого продукта, да, вы можете продать. Продать, да? Ага. Это к тому, что... А существуют ли продажи? Существуют они везде. Вот поверьте мне, везде. То есть для того, чтобы зарегистрировать к себе человека в инфомаркет, да, вот в инфомаркет, Систему, да, вы должны ему продать пакет, который, ну, вы купили, который вы имеете. То есть вы с него будете иметь деньги. Если вы его не продадите, не будете иметь денег, понимаете? Даже если вы купили, скажем так, солидный продукт, да, за хорошие деньги, ну, может быть, там в каких-то компаниях бывают какие-то комиссионные там вам, Возвращают там мелочь какую-то, да, я, я не знаю. Но вся система заключается в том, чтобы приглашать людей и продавать ему данный продукт. То есть, если продуктовая компания, вы приглашаете человека, и он не будет делать ЛТО, но при этом он сам выбирает те продукты, которые он хочет купить, да, вы тоже ничего не будете с него получать. Точно так же в инфобизнесе, если вы пригласили человека, и он не купил у вас инфопакет, да, неважно какой, вы с него тоже ничего не получите, к сожалению. Вот. И обычно от того, что какой пакет вы покупаете, такое количество человек вы и можете пригласить. Да? И как только, допустим, пакет у вас заканчивается, вы должны сделать новый пакет, то есть купить новый пакет для того, чтобы продлить свое существование в данной компании. Но э, при этом вы не покупаете куча продукции, да, и у вас нет, как говорится, как обычно говорят такие люди, которые находятся в инфопродуктах, у вас нет склада дома, да. Вот, но это выбирать вам, но платить вы будете и там, и там. Теперь давайте разберемся, что такое матричные проекты, различные матричные проекты, где нет не инфопродукта, где нет необычного продукта, где нет вообще ничего, где ты покупаешь просто реально свое место. Обычно говорят, заплати 500 рублей, ты войдешь в компанию, да, и твоя задача будет просто вот подписывать людей. Но не все так просто. Вы покупаете свое место, и вам на это, вот за то, что вы купили свое место, да, дают тоже определенное количество людей, которых... Вы можете пригласить, из которых вы можете заработать деньги. То есть как вы возвращаете деньги? Вы приглашаете трех человек, которые платят вам по 500 рублей. Так, так. Больше обычно в таких проектах вы не можете пригласить вот свою первую линию, да, только троих. И если вы, как говорится, вот пригласили троих и все, да? Дальше не будете делать никаких действий, то, в общем-то, на этом ваш бизнес заканчивается. А какие действия нужно делать дальше? Для того, чтобы э, приходили люди, вот эти люди, которых вы пригласили, они тоже будут приглашать по троих человек, да? И для того, чтобы заработать вот с этих, которые уже уходят у вас в глубину, да, допустим, со второй линии, вы должны купить место линии 2. Понимаете? Но оно уже дороже, чем вот эти вот ваши 500 рублей. Ну, грубо говоря, допустим... Первое место стоит 500 рублей для того, чтобы вам уже собирать деньги. То есть там будут деньги намного больше, да? Но вы должны и заплатить за это место намного больше. То есть разное. Есть столы какие-то, там первый, второй, третий, четвертый, пятый стол, да? То есть переходя из стола на стол, да, когда вы закрываете полностью количество людей, допустим, на этом столе вы, у вас должно быть 5 человек. Вот вы их нашли, с них взяли деньги, чтобы перейти вам на второй стол, вы должны его купить, это место. На третий стол вы опять должны купить это место. Иначе, ну вас никто просто не пустит или первая линия вы купили свое место сделали первую линию, закрыли, все все, если вы не купите вторую линию то они будут покупать уже места у вышестоящего человека то есть, понимаете в любом случае в любом случае покупать вы будете везде и продавать вы будете везде понимаете, то есть вот здесь а, от, миф о том что не надо ничего покупать, просто разбит в пух и в прах. Везде в компаниях нужно будет платить. Продуктовая за продукт. В инфобизнесе – за информацию. И не раз, запомните это раз и навсегда, не раз, есть определенное время, на которое вам будет продавать эту информацию. Никто вам ее навсегда не продаст. Вот. В матричных проектах, где существуют только деньги, нужно покупать места для того, чтобы подниматься и подниматься выше. И чем выше вы будете подниматься, да, тем больше это место будет стоить. Но минус какой в матричных проектах, что вот эти вот люди, которые существуют, да, они могут собрать вот эти вот деньги, да, допустим, он, должен, он, он собрал Пригласил своих людей, собрал с них деньги, да, вот по эти 500 рублей. И, по идее, должен быть, вроде бы, как купить теперь у вас подороже место, да? А он берет и уходит. И все. И все. В этом плане и все. Ну, однако же, есть люди, которые с удовольствием в эти проекты ныряют и, в общем-то, даже зарабатывают. И неплохие деньги зарабатывают, поэтому тут, ну, как бы, ну, лично ваш выбор. Просто вот я вам говорю, что действительно ЛТО, так называемое, да, которое все боятся, нужно делать везде будет. Тут, знаете, просто нужно посчитать цифры, да, какое вы ЛТО за полгода сделаете здесь, да, поднимаясь с лестницы на лестнице, и сколько человек вас скинут, да, и какой ЛТО вы сделаете здесь, при этом имев, ну, как бы в руках продукт. Кому как, кому продукт не нужен, а им достаточно заплатить деньги. А кто-то говорит, ну хрен с ним, пусть хотя бы продукт у меня останется, если уж ничего не получится. Понимаете, в конце концов, хоть мыло это останется у меня в руках, если вдруг я... <смех> да? Ну ладно, это по поводу того, покупать или не покупать. Теперь давайте поговорим с вами о том, низкий или большой ЛТО. Опять же столкнулась с тем, что низкий ЛТО, высокий ЛТО на все это есть определенные причины. Чем ниже ЛТО, тем больше, скажем так, как вам сказать, причин у компании на этом. И я так скажу, даже не очень хороших да, причин. Ну, вот, допустим, если молодая новая компания, да, то в большинстве случаев, то, конечно же, они стараются сделать э, низким ЛТО. Почему? Ну, потому что, ну, представляете, да, неизвестная компания, и еще если загнуть ЛТО там какой то да, то, конечно же, будет вообще очень сложно совершенно принимать вот людей, да, э, зазывать людей в компанию. Вот, что еще может послужить низким ЛТО, если это достаточно, ну, Низкий продукт, не то что по качеству, да, вот по цене, да, низкий продукт по цене, соответственно, там, ну, мы все знаем прекрасно, что если э, продукт стоит очень дешево, соответственно, и составные, да, части этого продукта, естественно, совершенно дешевые. Ну, не может быть, чтобы, извините меня, элитный Хеннесси, да, э, стоил 100 рублей. Ну, это вы все прекрасно понимаете. Поэтому, чем может быть дешевле продукт? Компания в этом плане может удешевлять да, свой ЛТО. И да, тут, чтобы вот, ну, увеличить потребление да, своего продукта, что еще может быть, да? что еще влияет? Когда начинаешь разбираться в компаниях, понимаешь, что не все так гладко, допустим, по выплатам, да, есть компании, у которых очень низкий ЛТО, ну, совсем низкий ЛТО, допустим, дешевый продукт, да, ну, вроде бы как все замечательно, но когда ты начинаешь смотреть выплаты, ты видишь, что они все компания выплачивает с твоего объема, да, допустим, он выплачивает тебе только первую линию или, допустим, первую-вторую линию, да, а потом... Возможно, компания при выплате тебе удерживает какие-то там дополнительные деньги. Возможно, при выходе, допустим, твоей ветки на уровень директора, она у тебя отваливается, и ты с ней ничего не имеешь. Это очень важно. То есть, если вы пришли строить свой бизнес, да, это очень-очень важно, чтобы выплаты были, вот, ну, как можно глубже как можно шире. Чем больше у тебя будет выплат в ширину и в глубину, тем больше ты, как бизнесмен, будешь получать. Поэтому, когда вы видите низкий ЛТО, обязательно обращайте внимание, что, что в компании не так, чтобы, что вот она вот, ну, как бы готова делать такой низкий ЛТО. Да? Что еще может быть? Допустим, низкий балл да, за стоимость балла самого, да, допустим, достаточно низкая, что это даст? Даже если вы выполните то, то вы получите с него копейки, понимаете? То есть вот в этом э, все очень сложно, да, исходу не разберешься. Это вот реально нужно зайти в компанию, пощупать, потрогать, э, все посчитать на калькуляторе, то есть вот сходу, когда тебе просто вот по каждой компании показывают таблички, да, и того, вот сравнивайте, смотрите, вот здесь так, вот здесь за это так платят, вот тут я всего тысячу делаю, значит, в месяц, и я получу 30 рублей. А здесь вот я сделала 4000, да, и получила, допустим, 300 рублей. И давайте сравним. 1000, я получила 30 рублей. 4300 рублей, то есть четыре 4000, это получается в четыре раза, да, ЛТО увеличено. И 30 рублей и 300 выплата в 10 раз больше. Понимаете? В чем плюсы и в чем минусы? То есть не надо так просто вот взять и бросаться какими-то словами. Надо посчитать деньги. А мы все пришли именно вот сюда в бизнес для того, чтобы заработать деньги. Поэтому нужно уметь считать. Плюсы и минусы именно в ЛТО. Итак, это видео как раз для тех людей, которые метаются и переживают, что у вас большой или маленький ЛТО. А, кстати, хотела сказать, что большинство компаний, которые известны, которые тратят огромные деньги на рекламу, именно компания тратит деньги на рекламу, Они а вы, как вот партнер компании, пришли, да, и... Вы будете там этот рекламировать продукт, и каждому там что-то там пытаться показать и рассказать, да, и доказать, что это все действительно правильно. А вот если компания тратит деньги на рекламу сама, да, вы видите по телевизору где-то там, или по радио, в интернете и так далее, то а, у этой компании в большинстве случаев то не может быть само по себе просто низким, потому что идут затраты. Плюс ко всему э, есть моменты, да, которые э, вот за счет вот этого ЛТО э, вы получаете сверху, например, те же самые подарки, те же самые денежные бонусы и так далее. То есть, если вот это вот в совокупности ЛТО посмотреть, посчитать со всеми, вы знаете, как я вам говорила в прошлом видео, да, вот четыре позиции, когда вот их вместе складываете, тогда сумма э, получается э, более явная и более четкая. Вот. Поэтому, если вы просто потребитель, вам вообще, может быть, наплевать на ЛТО, вы просто будете покупать то, что вам хочется. Но если вы пришли строить собственный бизнес, и очень низкий ЛТО, или сильно огромный ЛТО, или вы просто не можете разобраться, да, вам нужно понять полностью систему. Не торопитесь. ЛТО – это не плюс и минус, а это просто конкретная цифра, которую нужно использовать в совокупности. В совокупности будем использовать дальше в следующих моих видео. Итак, по ЛТО мы с вами разобрались. С вами была Екатерина Клопенко. Смотрите следующие видео и будем разбираться дальше, что куда будет идти в плюс. До новых встреч!